достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их и пилили у нас. миллиметровый миномет со своей позиции еще держит плацдарм под прицелом. Мы уже видели, что бывает, когда он бьет по берегу. Любая попытка перебросить подкрепление окончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да, так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерии не будет покончен. А теперь слушайте это. У все тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорные ублюдки. Готовьтесь Ложи! к друг Грёбаная кровавая баня! Да, так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте. Тот все, тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорно эти ублюдки. Готовьтесь к нам Всех друг другу с миру, Не попадайте с ним. Не помните артиллерию с Нам надо выкинуть три репети! Надо выдвинуться и перебить! Вдоль, вдоль врага. Следите за деревьями! Держись. Они идут прямо на нас! Брось её обратно! Граната уходи! Наталь! Наталь! пехота! Прикройте! Чёрт! Граната! Перейдись! Да. Они уже близко! Не устанавливаться, сын! У тебя! Попадание! Плот тебя! Вот Пошел! Сними этого! Слева! Понял вас! А! Зачистить эти пещеры! Мы Попал под обстрелом! Все! В укрытие! Они вон там! Вольно? Я знаю, они рядом! Я тебя прикрою! Перезарядка! Да, тут проблем меньше! И... Убейте! Вражеская граната! Побери! И скольких морпехов мы потеряли в боях за эту скалу? Уже слишком многих. Сообщи майору Гибсону, артиллерия на позиции полностью уничтожена. Да, сэр?